Дорогие друзья, уважаемые подписчики, всех приветствую, вы попали на канал Акигай, И как мы видим, криптовалюта у нас растет, все у нас шикарно, особенно если открою недельную статистику Здесь также везде присутствует у нас рост И встает вопрос, продолжится ли этот рост или нам стоит ожидать дальнейшего понижения и обновления минимума Сегодня мы с вами об этом поговорим Плюс ко всему в комментариях под предыдущим видео я просил вас Написать те альткоины, которые вы хотите, чтобы я разобрал И, естественно, я их разобрал, проделал довольно большую работу И сегодня я вам предоставлю 10 криптовалют, которые мы с вами сегодня разберем А я буду предоставлять информацию постепенно, поскольку видео получится слишком длинным Также добавлю тайм-коды, чтобы вам было удобнее смотреть И наилучшей для меня благодарностью, естественно, будет ваша активность в виде лайков, комментариев и подписки на Телеграм-канал Итак, друзья, давайте с вами начнем Начнем мы с биткоина. Мы с вами уже разбирали, что текущая ситуация очень похожа на предыдущее глобальное дно медвежьего рынка, прошлого медвежьего рынка. Почему оно похоже? То есть смотрите, здесь у нас присутствует консолидация и здесь у нас также присутствует консолидация, происходит постепенное поджатие к сильной области поддержки, здесь это сильная область поддержки находится в данном месте и здесь в текущей ситуации сильная область поддержки находится в данном месте. В итоге происходит пробитие. И здесь мы видим совершенно одинаковое движение. Здесь а, далее образовалось глобальное дно рынка, после чего произошел рост цены. То есть по этой ситуации можно здесь предположить также образование глобального дна и дальнейший рост. Далее, если откроем открою месячный таймфрейм, здесь мы видим а, ту же самую картину. То есть вот у нас область поддержки, вот у нас область поддержки. И здесь мы видим вот такое вот движение в виде... Довольно большой свечи на понижение Это совершенно одинаковые свечи То есть психологически это одинаковые ситуации Напоминаю, что график это визуальное отображение психологии участников рынка Итак, смотрите, что мы видим далее Мы видим здесь в прошлой ситуации вот такое вот движение Сначала у нас образовалась данная свеча А потом мы слегка обновили этот меню И только далее пошли на повышение то есть потенциально здесь мы можем увидеть также небольшое обновление текущего минимума и дальнейшее движение вверх. Естественно, это обновление, скорее всего, не будет слишком сильным, поэтому мы уже находимся на потенциальном дне рынка. Но, тем не менее, я хочу вас предупредить, что минимум мы с вами здесь обновить можем. Плюс ко всему то, что я вижу на графике, потенциал, который остается, как раз-таки указывает на то, что минимум может обновиться. И также вредной диапазон указывает... На то, что вероятнее все обычный рынок у нас начнется в конце текущего года То есть у нас есть еще и потенциал и время, чтобы пойти дальше вниз Биткоин вероятнее всего пострадает не слишком сильно, но альткоины могут сильно пострадать Поэтому мы сегодня с вами разберем основные уровни и сценарии по альткоинам, которые можно предположить на основе текущей картины рынка Давайте мы начнем с общей капитализации криптовалютного рынка Здесь у нас возникла формация смены тренда и потенциал формации находится на значении примерно 800 миллиардов то есть потенциал уже полностью отработан Далее, если я проведу золотое сечение от минимума до максимума капитализации То мы увидим, что медвежий рынок у нас в прошлом случае корректировался до золотого сечения Далее последний отскок и начало обычного рынка Обратите внимание, что в текущей ситуации мы также с вами корректируемся до золотого сечения И здесь у нас происходит отскок Смотрите, я предполагаю, что мы с вами здесь можем задержаться какое-то время в консолидации то есть здесь вероятнее всего произойдет еще небольшой рост, далее консолидация и в конце августа вероятнее всего начнется у нас понижение с обновлением минимума. Здесь можем дойти либо до сюда, либо немножко принизить текущие значения. Далее в конце октября я предполагаю начало уже бычьего рынка и разворот э, тренда. Выделил основную область поддержки от 600 до 750 миллиардов примерно. И как раз-таки этот блок э, цене, скорее всего, не преодолеть. Но на всякий случай я поставил еще один уровень. Уровень 0.5 по ФИБО. Это уровень 525 миллиардов. Но это уже прямо совсем пессимистичный негативный сценарий. Такого движения мы здесь навряд ли увидим. Только если медвежий рынок затянется, и мы здесь будем стоять в консолидации. Только потом вот так вот спустимся вниз. В общем, я ориентируюсь именно на значение 750 миллиардов. Идем с вами дальше. Общая актуализация альткоинов. Смотрите, здесь... Мы еще не совсем реализовали потенциал формации То есть еще есть куда падать И плюс ко всему золотой течение находится на значении 400 миллиардов То есть как раз таки здесь мы можем обновить минимум на этой капитализации Мы можем видеть... Движение вверх небольшое, консолидацию В конце августа или там в середине августа движение вниз Здесь немножко обновление минимума, дойдем здесь до 400 миллиардов И только потом отскочим Вероятнее всего капитализация из альткоинов будет постепенно перетекать в биткоин Поэтому биткоин не сильно пострадает, в отличие от альткоинов Что касается биткоина, давайте обратимся также к предыдущим медвежьим рынкам А я нарисовал уровни FIBA от минимума до максимума И что мы здесь видим? В текущем медвежьем рынке, это у нас 15 год. Мы видим, что цена дошла примерно до середины. Точнее, она не дошла до золотого сечения и отскочила немножко раньше в этом месте. Следующий медвежий рынок, я также провел уровень F, здесь мы уже видим, что цена дошла ровно до золотого сечения. И в точности отскочила от этого золотого сечения. Теперь в текущей ситуации, в нашей ситуации, мы видим, что цена у нас немножко зашла за это золотое сечение. И, естественно, по этой тенденции мы можем предположить, что это зато укажет нам на вероятное дно рынка. То есть я предполагаю, что дно биткоина находится в диапазоне от 17 до 21 тысяч долларов. На биткоине мы с вами можем совершить, во-первых, движение вверх примерно до 25 тысяч долларов, возможно, даже немножко повыше. Далее консолидацию и в августе, может быть, даже раньше, увидим движение вниз. С последующей консолидацией и, естественно, движением вверх Здесь у нас будет небольшое обновление минимума Как раз таки, как мы с вами уже обсуждали И мы пойдем здесь на повышение То есть у нас будет формироваться уже полное дно рынка Я считаю, что мы можем пуститься в район от 16 500 до 17 тысяч долларов. Но опять-таки на всякий случай я отметил цели для письменечного сценария. Цель находится на уровне 14 700 долларов. Если у нас будет здесь сильный дамп, в чем я сомневаюсь, то можем дойти до этих значений. Поэтому естественно вы можете закупаться от 21 000 до 14 тысяч долларов постепенно. То есть закупать этот диапазон. Это вероятное дно рынка. Причем очень вероятное. А глобальное дно медвежьего рынка Теперь переходим к эфириуму Есть вероятность, что эфириум также не сильно пострадает на этом вероятном дампе Смотрите, что мы видим В прошлом медвежьем рынке у нас здесь образовалась формация смены тренда И потенциал данной формации находился на значении 80-100 долларов То есть мы дошли до этого уровня поддержки И здесь у нас образовалось глобальное дно Медвежьего рынка Отсюда мы пошли на повышение Теперь смотрите, абсолютно то же самое образуется в нашем случае Здесь мы также видим формацию смены тренда И потенциал данной формации находится на значении 800-1000 долларов То есть те же самые значения, только добавился нолик И естественно потенциал на понижение мы уже полностью реализовали Плюс ко всему мы видим здесь довольно сильный отскок Поэтому я считаю, что на эфире мы с вами можем даже не обновить текущий минимум А сделать вот такое вот движение Здесь будет консолидация а В конце августа вероятное движение вниз и далее образование консолидации И в конце октября уже образование глобального дна рынка И начало бычьего рынка То есть здесь мы можем выйти либо через двойное дно Либо через нисходящий треугольник и пойти здесь на повышение. Тем не менее, опять-таки, на всякий случай я отмечу э, пессимистичный сценарий. То есть минимальное дно эфириума. Это значение 625 долларов. Вот при самом негативном случае можем пуститься до этих значений. Но тем не менее, я склонен рассматривать именно диапазон от 800 до 1000 долларов в качестве глобального дна. Также обратите внимание, что я нарисовал уровни FIBA от минимума до максимума. И здесь медвежий рынок корректировался до золотого сечения 0.618. В текущем же случае, в нашем случае, медвежий рынок скорректировался до золотого сечения 0.618, который находится на значении 1000 долларов, там же, где и потенциал головы и плеч. Единственное, что меня напрягает, это то, что ситуации очень сильно похожи. И здесь нам можно ожидать какие-либо сюрпризы. Итак, криптовалюта Solana мы с вами ее уже разбирали. Смотрите, здесь у нас основной уровень сопротивления это... Диапазон от 45 до 50 долларов От этого диапазона Мы с вами можем ожидать дальнейшего движения вниз Примерно в конце августа текущего года Смотрите, следующая сильная область поддержки Находится в значении 25 Там же находится золотое сечение по FIBA Здесь мы можем опуститься И немножко задержаться на этом уровне Здесь будет у нас консолидация Может быть такое, что мы отскочим прямо от этого уровня И сразу пойдем на повышение Тем не менее, здесь присутствует потенциал Ярко выраженный до значения 15 И в районе значения 15 Находится у нас как раз таки уровень по FIBA То есть от 12 примерно до 15 Поэтому мы также после консолидации Здесь можем увидеть дальнейшее движение вниз по тренду до значения 15 Здесь уже только разворот и образование глобального дна рынка Начало бычьего рынка я предполагаю в конце октября текущего года Смотрите, также мы с вами разбирали, что если нарисовать периоды по FIBA по первой волне роста То вот что мы с вами здесь имеем Смотрите, вторая волна роста, коррекция, закончилась на цифре 2 Здесь началась третья волна роста Далее третья волна роста закончилась на цифре 3 Здесь мы видим четвертую волну пятую волну и на цифре 5 начинается у нас медвежий рынок и заканчивается пятая волна роста смотрите цифра 8 находится э, в конце октября текущего года и судя по этой тенденции судя по этим закономерным цифра 8 может указывать на потенциальное начало бычьего рынка поэтому я опять-таки предполагаю что бычий рынок у нас начнется в конце октября текущего года рекомендую покупать частями в диапазоне от 25 до 12 долларов. Криптовалюта атом. Здесь я провел уровни FIBA, опять-таки, от минимума до максимума. Обратите внимание, что уровень 0.786 находится у нас в данном месте. Довольно сильный уровень сопротивления, или ранее он был уровнем поддержки. Здесь мы видим образование двойного дна, который мы с вами разбирали, падение вниз, до золотого сечения, которое находится на значение 10%. То есть уровень 10 крайне сильная область поддержки. И обратите внимание, что мы сейчас корректируемся до этой области поддержки, которая стала областью сопротивления. То есть здесь мы можем видеть потенциально консолидацию на значение от 10 до 12 долларов в диапазоне этом. Далее движение вниз. Первый уровень поддержки находится на значении 7 долларов. То есть здесь мы можем остановиться. И опять-таки потенциально здесь мы можем развернуться, но вероятнее всего мы с вами продолжим двигаться дальше вниз до значения примерно, сейчас скажу какое, от 4 до 5 долларов. А От 4 до 5 долларов этот диапазон выступает в качестве глобального дна, потенциального глобального дна текущего актива. Здесь у нас присутствует нисходящий тренд, вот трендовая линия сопротивления, вот трендовая линия поддержки. Можно совершить от трендового линии сопротивления вот такое вот движение и в конце октября текущего года развернуться и пойти на повышение. Следовательно, наиболее выгодный диапазон для покупки я отмечаю в районе от 4 до 7 долларов. Криптовалюта DOT. Здесь также находится у нас нисходящий тренд. Рисую трендовую линию сопротивления и рисую трендовую линию Поддержки. Мы с вами здесь можем скорректироваться вверх до примерно значения 10-12 долларов Далее на этом уровне поставить в консолидации В конце августа можем увидеть отскок от трендовой линии сопротивления и дальнейшее движение вниз В диапазоне от 5 до 7 можем видеть консолидацию и как раз таки это первое потенциальное глобальное дно рынка. Отсюда можем развернуться, но вероятнее всего а здесь мы увидим дальнейшее движение вниз до диапазона 3-5 долларов. Обратите внимание, что здесь находится глобальное скопление, которое как раз таки выступает в качестве глобального дна рынка. И здесь находится ярко выраженный потенциал от вот этой вот формации. То есть потенциал равен голове. Если поставлю данный потенциал к выходу из линии шеи, то получится значение от 3 до 5 долларов Поэтому я рекомендую скупаться в диапазоне от 3 до 7 долларов Где будет самое глобальное дно мы не знаем, но все-таки я с очень большой вероятностью предполагаю, что мы можем видеть а, вот это вот движение вниз в конце августа или чуть раньше Итак, по дот цели я отметил, переходим к криптовалюте NIR Здесь у нас в глобальной картине присутствует формация клина Рисую трендовую линию сопротивления и трендовую линию поддержки. А потенциал данной формации находится на значении 2 доллара. Обратите внимание, что я также провел уровни FIBA от минимума до максимума. Здесь на значении 2 доллара мы видим золотое сечение. Отскочили мы здесь от уровня 0.5 по FIBA. Далее пришли к уровню 0.618, то есть к значению 5 долларов. И основной уровень сопротивления на данный момент это 5 долларов. Плюс, скорее всего, здесь находится трендовая линия сопротивления и трендовая линия поддержки. То есть здесь... На значение 5 долларов мы можем поставить консолидация и потом в конце августа пойти на понижение. Первый уровень поддержки это 3 доллара. Здесь можем поставить консолидации, отсюда развернуться или пойти на дальнейшее понижение, вплоть до значения 2 доллара. Естественно, я рассматриваю значение 2 доллара, поскольку я вижу отчетливый потенциал, который здесь присутствует. Поэтому глобальное дно я вижу в районе 2 долларов. И потенциальный диапазон для покупки самый выгодный это от 2$ до 3 долларов. Криптовалюта AVAX. А, присутствует тренд на понижение. Трендовая линия сопротивления находится у нас в данном месте. Трендовая линия поддержки находится у нас в данном месте. Нарисовал уровни FIBA от минимума до максимума. А, смотрите, здесь находится золотое сечение в районе значения 30 долларов. Поэтому 30 долларов – это сильная область сопротивления, где мы можем поставить консолидацию консолидации какое-то время и потом пойти на понижение в конце августа. То есть, еще раз, здесь можем увидеть Потенциальное повышение Далее консолидацию в районе значения 30 долларов А в конце августа мы с вами можем уйти на понижение То есть образуется у нас дамп До значения, во-первых, 20 долларов Здесь мы можем поставить консолидацию консолидации и развернуться либо пойти на дальнейшее понижение, к чему я более склонен Здесь мы можно увидеть дальнейшее понижение до значения а, примерно 10-12 долларов Поэтому наиболее выгодный диапазон для покупки находится на значениях от 10 до 20 долларов То есть здесь вы можете, допустим, купить, сделать первую покупку на значение 20 долларов Потом 15 долларов, 10 долларов и так далее Криптовалюта Ада, кардана Здесь мы видим формацию смены тренда Немного она, конечно, кривая, но тем не менее ее можно использовать в качестве определения потенциала Вот раз расплечо вот голова, вот плечо. Потенциал данной формации находится на значении 0,25 доллара. Далее нарисовал уровни FIBA от минимума до максимума. Мы видим, что на значении 0,5 по FIBA здесь находится как раз таки уровень 0,25 долларов. Потенциально можно совершить локальный отскок до значения примерно 0.75. Доллара. Далее здесь постоять в консолидации. Присутствует у нас здесь тренд на понижение, вот трендовый сопротивления, вот трендовой поддержки. Здесь мы можем уйти на дальнейшее понижение до значения 0,4 доллара, постоять здесь в консолидации и пойти далее на повышение. Или же а, совершить дальнейшее движение вниз до значения 0,25 доллара и реализовать потенциал данной формации, который у нас здесь имеется. Естественно, я сложно рассматривать именно значение 0,25 доллара. Поэтому обозначаю наиболее выгодный диапазон для покупок. Он находится на значениях от 0,25 доллара до 0,4 доллара Вот этот диапазон для покупок Криптовалюта Lrond. Здесь мы также видим ярко выраженную формацию смены тренда Она дает нам потенциал до значения 17 долларов Нарисовал я уровень FIBA от минимума до максимума И на значении 0,5 по FIBA находится... Уровень 17,5 долларов. Он наступает в качестве глобального дна рынка. Плюс к нему здесь находится тренд на понижение. А вот трендовая линия сопротивления, вот трендовая линия поддержки. А здесь мы можем видеть потенциальное образование вот такого вот восходящего треугольника. И от значения 70 долларов можем увидеть дальнейшее понижение в конце августа текущего года. Следующим препятствием на пути цены для понижения служит уровень 0.618 по FIBA это уровень 40 долларов. Здесь можем поставить консолидации, отсюда либо развернуться, либо пойти на дальнейшее понижение. Значение 17-20 долларов. Я словно рассматривать в качестве глобального дна именно диапазон от 17 до 20 долларов. Отсюда, естественно, мы в конце октября развернемся, вероятнее всего, и пойдем на повышение. Поэтому отмечаю потенциальный диапазон для покупок. От 17,5 долларов до 40 долларов Вот этот наиболее выгодный диапазон для покупок Покупайте обязательно частями. Криптовалюта One inch Здесь информации довольно немного Но тем не менее я провел уровни FIBA по первой волне падения Получилось так же, что золотой сечение находится на значении 0,35 доллара в данном месте Здесь у нас присутствует тренд на понижение Вот он И ярко выраженная область сопротивления на значение 1.0 То есть потенциально мы можем видеть небольшой рост Поставить консолидации в районе уровня 1.0 и в конце августа пойти на понижение вплоть до значения 0,35 доллара. И отсюда, в конце октября, развернуться и пойти на повышение. Наиболее выгодный диапазон для покупок One Inch это э, диапазон от 0,35 доллара до 0,5. Доллара, вот он Здесь можно совершать наиболее выгодные покупки Итак, друзья, мы с вами разобрали 10 разных криптовалют и 12 разных графиках Естественно, в будущих видео я вам дам сценарии по другим альткоинам Буду, скорее всего, делать по 10 криптовалют в каждом видео Но хочу заметить, что это только локальный сценарий Глобальный сценарий мы также с вами отметим То есть глобальные цели для повышения и так далее Довольно большую работу я проделал И напоминаю, что наилучшая благодарность для меня Это ваши лайки и комментарии, ваша активность под Видео. Также подписывайтесь на мой канал, там я публикую все свои покупки по проекту, который веду с 1 января То есть покупаю криптовалют на 100 долларов абсолютно каждый день, там и веду свой портфель И плюс ко всему даю опять-таки анализ, который я здесь вам показываю Ссылочка будет в описании Друзья, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ставьте этому видео лайк, пишите комментарии Всем желаю всего со мной лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока!